Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала! Сегодня на обзор хочу вам представить телефон ASUS ROG 5S PRO. В чем же заключается его изюминка? Сегодня мы посмотрим на его распаковку и разберем тактики, тактики технические характеристики этого аппарата. Значит, Пришел он в таком вот замечательном гробике. Вот, упаковку немножко, конечно под подмяли весь такой красивый с логотипами вот. соответственно вся, всякие красивые шильдики вот, упаковка небольшая 80 сантиметров ну, там мы его открываем вот. и нашему вниманию предоставляется вот два таких вот отсека в первом кулер этого аппарата. Зарядка и Type-C шнур. Всякие заглушечки. Вот. Значит, блок питания очень мощный у этого аппарата. Сейчас мы попробуем навестись и посмотреть вот, ладно, давайте продиктуем, значит максимально он выдает 20 вольт 3,25 миллиампер, есть fast... fast charge быстрая зарядка вот такой вот замечательный кулер Это для гейминга он не очень большой 30 метр. Мм. И здесь тоже. Вот. Не знаю, кому он понадобится, но вероятнее вещь хорошая. Закрываем, переходим к самому аппарату. Так. И вот он, наш аппарат, который, наверное, просто так не вытащишь. Никаких пальчиков не хотят. Вот и так. Вот он аппаратик. Вот такой. Его габариты. 70. Почти 70 сантиметров. 68, если быть точным. В ширину он 30. Три сантиметра и толщина. Толщина 7. Соответственно, есть разъемы Type-C, наушники 3,5 джек. Громко качельки. Слот для сим-карты и камеры. Вот. Его тактико-технические характеристики составляют процессор три восьмерки с плюсом. Оперативная память 18 гигов. Это RAM. И ROM 512. Вот. И оперативка, соответственно, самая быстрая. 5 X. Вот. Максимальная камера, по-моему, у нее 64 мегапикселя с соневским сенсором. Вот, То есть, такая красивая упаковка. Спасибо за внимание. Дальше в следующей серии рассмотрим полные его возможности. Посмотрим, как работает сенсор, как работает на нем приложение. Вот. Спасибо за внимание, всего доброго, до следующих встреч.